Всем привет! Довольно часто ну, заказчики либо коллеги спрашивают, почему у тебя куб бетона, сколько работаешь, сколько стоит фундамент сделать. Но обязательно все в кубах, либо в метрах квадратных. Я всегда отвечаю, я не работаю ни в кубах, ни в метрах квадратных. Объясню почему. Вот имеем, да, классический фундамент, ленточный. Подошва, ну в среднем здесь 24 куба. В стенах, ну, тоже порядка 14-20 кубов. Если абстрагироваться от кубов и посмотреть немножко с другой стороны, то мы увидим следующую картину. Все работы подготовительные, организационные, земляные, там всякие подсыпки, геодезические работы, вязка армокаркаса. Допустим, вязка армокаркаса. Какая разница, что ты две сетки свяжешь на расстоянии 15 сантиметров, либо 50? Разницы, ну, я считаю, вообще никакой нет дальше что а работы одни и те же даже в случае если будет больше кубатура ну несколько счетов может просто удалиться вот так раз и все то есть немножко зауздиться да и за счет протяженности уменьшения длины дальше что ну гидро гидроизоляционные работы теплоизоляционные все одно и то же разница лишь в том то что при приемке бетона бегать либо один час бетон насосом либо 3-4. Ну вот и все. Поэтому я всегда работаю за конкретные изделия. Также, допустим, здесь, ну, вот яркий пример это ленточный фундамент. Если мы возьмем монолитную плиту. Ну, какая разница, сколько не в кубов? 15, 16, 20, там, 35. Разницы, опять же, никакой нет. Да, есть увеличение площади, но это увеличение площади составляет, ну, порядка там. 3 4 пяти часов в общем комплексе работ. То есть, разницы абсолютно никакой нет. Разница есть по усложнению конструкции, да? Допустим, здесь имеется плита перекрытия и в ней находится там 8 балок. Вот под эти балки надо, конечно, потратить порядка 20-30% времени из всего комплекса на эти возведения опал... Ну, устройства опалубочных работ. Тогда, да. Поэтому сегодня хотелось бы поговорить вот немножко о стоимости работ, закуп и так далее. Ну и вот хочу привести пример, как можно реализовать и за какие деньги данный фундамент. У меня здесь шпаргалочка будет небольшая. Такая здесь поначеркал. А. Договоримся, то, что данный тип фундамента. Вот этот комплекс работ от А до Я, начиная там от разметки и заканчивая. Ну, допустим плитой перекрытия сверху, будет стоить 400 тысяч рублей. Соответственно, что может повлиять на конечную стоимость и на сколько будет зарабатывать строитель. Это первый опыт, второй инструмент, оружие, монолитчики. Ну и, соответственно, третье – это время работы в смену, день в смену. Без разницы. Возьмем первый тип строителя. это будет хаджиме. Хаджиме, если кто не знает, я называю так молодых строителей, которые с очень маленьким опытом только пришли в сферу и начинают с головой погружаться, окунаться. Возьмем 4 человека, 4 хаджиме, либо 3 с бригадиром, либо без. А, исходя из практики, из опыта, да, такой комплекс работ по фундаменту они сделают за 30 дней. Четыре человека работают по 10 часов, 40 часов в смену бригада дает, 30 дней. На весь комплекс работ получаем 1200 часов. Соответственно, 400 тысяч стоимость фундамента делим на 1200, получаем 333 рубля в час там, с копейками. Солидная сумма, не правда ли? Вот. Дальше какие подводные камни здесь ожидают заказчик всячески будет теребонькать молодых исполнителей дергая согласовывая там а это вот правильно а защитный слой а это куда а вот здесь подсоветуйте и так далее соответственно довольно часто явление когда нету просто проектной документации и что максимально развязывает руки для заказчика вот именно в наличии этих дебатов если была бы проектная документация было бы все гораздо проще Сделали подбетонку, проверили, сделали армирование, проверили, сделали опаловку, проверились. Здесь же, учитывая то, что вот, ну, это такой бич вообще строительной сферы, отсутствие проекта. Отсутствие проекта, это, конечно, наших юных джемы могут очень жестко пойметь. Вон. Соответственно, многие такого секса не выдержат и убегут. На все вот эти дебаты, переговоры, согласования за с заказчиком. Тратится порядка двух часов в день. 30 дней. Получаем 60 часов. Мы просто не работали, а точили ляс и болтали с заказчиком. Соответственно, если перемножить это все на деньги, 60 часов потерянных. По 330. Мы вот. 20 тысяч, грубо говоря, в кавычках потеряли. Так, так, здесь все. Но опять же, что хотелось бы отметить. У Хаджиме, так как маленький спрос на рынке труда, у них бывает порядка 2-3 заказов в сезон. Ну, конечно, в зависимости от региона, может быть гораздо меньше. Но если вспомнить, как я начинал, то есть у меня было примерно, примерно так же. То есть 2-3 заказа в сезон, это вообще это липота. Ну, поэтому это хорошее явление будет для начинающих, если будет 2-3 заказа. Дальше, соответственно, ну мы возьмем, вычитаем среднюю зарплату в месяц хаджиме. Получаем, сколько там, 30, 333 рубля, умножаем на 4, там, у, 4. На 30 дней получаем 94 800 там, рублей, ну, круглим 95. Умножим это все на 4 месяца, на 4 заказа. Получим 380 тысяч. Но, опять же, все утрировано приблизительно. Я просто хочу показать порядок цен. То есть, 380 тысяч за год получают в среднем строители Начинающие, ну, я считаю, это более чем, главное, чтобы платили, не кидали, ну, и всячески не насиловали никак как сутенёры, ни как, как заказчики, чтобы немножко… Надеюсь, надеюсь, у меня путь такой был, я побывал в лапах и тех, и других. Ну, такой суммы я, наверное, даже не видел. Это хорошая цифра. Также какие еще моменты? Ну, у HudgeM обычно инструмента нету. Там заказчик привези то, заказчик привези это. То есть это все вот эта вот каша, вот это. Это очень много времени. Второй момент это. Второй тип строителя это бугры. То есть все люди с опытом, с большим практическим опытом, но именно слабые в теоретическом, да. Также здесь может быть опять же быть два варианта. Либо они работают по проекту, либо без проекта. Ну, допустим, все люди адекватные, и заказчик адекватный, как бы большого практического опыта хватило, чтобы все сделать чин по чину. Дальше, чем мы берем? Данные строители, вот я их разделил на два типа. Одни работают по 12 часов в смену такие трудовые отморозки вторые работают по 8 часов смену это уже ну, более-менее такие матеры, успокоившиеся покоившиеся дядьки, дядьки мудрые им как бы ну по сути хватает они равномерно раскидывают все свои силы на сезон это порядка восьми месяцев если мы берем какой центральный регион ну, конкретно московскую область то есть они вот по 8 часов соответственно им потребуется 20 дней или отрополя всего им потребуется 640 часов на работу, на комплекс работ. 400 тысяч делим на 640, получаем 625 рублей в час. На 8 часов 5 рубликов в день они получают, на 20 дней 100 тысяч за 20 дней. Все, чеки бомбони молодцы. Вот. Первые же отморозки будут работать по 12 часов. Соответственно, при прочих равных, Знаниях, инструментах, технологиях, движениях, синхронных, грациозных. Первых и вторых. То есть они абсолютно равны. Просто одни <свят> трудовые отморозки, вот они решили поработать немножко больше. А с точки зрения подготовки они ну, все делают одинаково. Поэтому час у них стоимость часа будет одинаковая. Соответственно, 625 умножаем на 12 часов, получаем 7500 в день. Получает каждый из стахановцев они выполнят работу за 13,3 дня. То есть на 7 дней быстрее, чем дядьки, которые работают по 8 часов. Как пел Высоцкий, среди бегущих, первых нет и отстающих. Разница здесь всего лишь во времени. На это же и хочу обратить внимание. Разницы по сути нет. Привязать куб, квадрат и его изготовление в конструкции достаточно сложно. Потому что если вернемся говорю, сюда, добавим сейчас здесь какие-нибудь балочки, либо свесы консоли, либо поставим здесь несколько колонн пирамидальных, то, соответственно, сложность конструкции вырастет в разы, а кубы бетона вырастут незначительно. Поэтому работать в кубах, я считаю, нецелесообразно. Только за изделие, то есть ну, я беру основную как-то за изделие но приравниваю его к человеку часу то есть если имеется два-три хаджиме либо я тот же хаджиме то есть я высчитываю трудо дни человека часы ну и соответственно поехали вот как так ну я надеюсь ответил на вопрос но ну, такой я конечно писал очень долго готовился Но я понимаю то что читать это не мое проще языком милеть ми молой да говорят? то же самое по лестницам до да? монолитные лестницы есть они обычные образные есть винтовые и прочее то есть у всех начинка разная сложность разная есть такой момент или коэффициент как трудоемкость вот на эту тру трудоемкость очень мало обращает внимание, исходя из практики, из запросов. Заказчику понятно им по барабану, сколько он. Ну, заказчик никогда этим не занимался, он просто не понимает. Почем куб? Когда-то у дедушки с одноэтажной России он там по 1000 рублей ему лили, по 2000. Да какая разница? Ну вот вы тупо посчитайте, вот фундамент, здесь 24, ну пускай здесь 20. 40 кубов. Ну вот умножайте. Гидроизоляционная работа и так далее. То есть, ну, я не знаю. Здесь только человека часа. Я работаю вот именно в человека часах. Ну, в общем, все. На сегодня. Всем спасибо. Здесь текст мне такой хороший. Понакатал. Ну ладно, стой, оставим эту философию. Вот. Все, всем спасибо. До скорых встреч. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Ну, все как обычно. И помните. Вся стройка работает в человека часа. Чем вы грамотнее и умнее теоретически и практически, тем у вас человека час выше. Соответственно, вы получаете больше кэша. Соответственно, вы допускаете меньше ошибок. Соответственно, вы можете эту работу грамотно спланировать, без простоев, без.. Прочих моментов, согласования заказчика, ну и обязательно, конечно, это наличие проектной документации. Если хеджимы еще могут себе такое позволить, кинуться в бой к, в кавычках, нерадивому заказчику, который будет на ходу там все эти узлы двигать, ну, не знаю, бугры, я бы не рискнул. То есть последние три года я вообще не ввязываю стройку без проектной документации предпочитаю ныне ну не то что предпочитаю жизнь научила то что все надо обговаривать на берегах понятное дело какие-то подвижки в проекте будут но они будут настолько незначительные и минимальные то что в общей массе по времени и в производстве работ мы их просто не заметим но когда это глобальное каждое узело каждый гвоздик там требует согласования ну это просто мракобесие ну соответственно Таким заказчиком мы больше не работаем. Найти конструктивный диалог без наличия проектной документации и подписания договора, да, строительного подряда, на основании которых, соответственно, производится какая-то та или иная строительная услуга, ну, достаточно тяжело. Когда есть предмет, где-то какие-то есть подпися и так далее, то есть там уже можно общаться конструктивно. Все остальное это просто удача, поле чудес. Все, всем спасибо, до скорых встреч.